О чем вы просите меня? Почту за честь будет исполнено. Мое сердце жаждет битвы. Будет исполнено. Почту за честь. Holy shit. Holy shit. Не оскверняй меня своим курсором. Как прикажете, будет исполнено. Holy shit. Holy shit. Почту за честь. За веру и народ. Будет исполнено. Holy shit. Holy shit. За веру и народ. Как Герой не народ. Хоуще. Как прикажете. Почти за честь. Как прикажете. Ramping. Будет исполнено. Ramping. Как прикажете. Будет исполнено.